Добрый день, с вами Баба Виктор. Сейчас я расскажу и покажу, как можно сделать конференцию при помощи сервисов, предлагаемых Google. Для этого нам необходимо будет войти в наш аккаунт на YouTube. Заходим на YouTube. меня уже распознала так как я постоянно залогинен и поэтому сразу же подтянула если еще нет вам предложится окно для входа поэтому вам необходимо будет пройти авторизацию после того как вы пройдете авторизацию вы попадете на такое же немножко выглядящее по другому окно дальше нам необходимо здесь выбрать вот где моя мышка добавить видео И в открывшемся окне в блоке создания видео выбираем трансляцию нажимаем на нее и нам начинает открываться трансляция если у вас на компьютере не будет установлено программного обеспечения от google небольшой программки поддерживающей эти, эти трансляции google предложит вам его установить у меня уже он установлен, поэтому сразу же предлагается вводить настройки для самой конференции. Здесь необходимо вписать название. Вот в первой части. Здесь мы можем выбрать либо круги из Google+, либо вы можете написать e-mail того человека, вы, которого вы хотите добавить. И соответственно здесь можно добавлять, добавлять всех тех людей, которых вы хотели бы добавить. После этого здесь вы можете поставить галочку, если не хотите, чтобы дети могли иметь доступ. И нажимаем Начать видеовстречу в прямом эфире. Вам откроется специальное программное обеспечение, и дальше наблюдаем, пока все необходимое на сервере Google подготовится для того, чтобы организовать вашу трансляцию. То есть вот здесь бегут процентики ждем окончания этих процентников. все вот показала нам что начать трансляцию мы можем начинать трансляцию если я нажму начать трансляцию эта трансляция будет доступна также и в ютубе по ссылке которая есть и появится на google вашем, на вашей ленте в google плюс если вы не нажмете то вы трансляцию сможете проводить однако транслироваться она нигде не будет вот, кроме тех людей, которые подключатся э, к вашей трансляции. Что вам необходимо делать? Э, это первое, все получат сейчас сообщения на e-mail, в которых будет указано, что вы приглашаете их на трансляцию. И второй момент, вы можете разослать, вот выделить лично вот эту ссылочку скопировать ее и отправить тем людям, которых хотите пригласить на трансляцию. Вот. Дальше, что необходимо еще вам сделать. Есть функция оператор. Нажимаем на эту функцию оператора. Здесь вот есть настройки. Мы указываем, что когда люди подключаются к вашей трансляции, мы поставим, вот, чтобы не было звука, он автоматически будет у них выключаться. Они могут включать-выключать микрофон, но при этом, когда они именно подключаются, они не помешают трансляции. И второй момент, это вы можете установить, отключать звук и изображение гостей во время трансляции. Вот. Что еще вам понадобится, очень часто чем пользуются? Это центр управления. Благодаря центру управления, вы сами умышленно можете включать или выключать, Микрофон у тех, кто подключен к трансляции. Здесь будет список всех, кто участвует в трансляции. Насколько я знаю, по-моему, там не больше десяти человек может участвовать. Ну, может уже и больше. Google развивается, а, или можете поэкспериментировать и сказать. Дальше вы можете включать, выключать видео. У тех участников, которые будут подключаться, чтобы уменьшить нагрузку и не мешать другим участникам. И еще хорошая функция это чат. Вы можете участвовать в чате, писать что-нибудь в чате. Также же вам могут писать. То есть остальные функции сидите и изучайте. Есть хорошая функция захвата экрана. Есть хорошая функция фотоэкрана. То есть очень расширенный функционал функционалы. Самое главное, что... Он бесплатен для начинающих интернет-предпринимателей. Очень удобная вещь. Всем спасибо. С вами был Сирабаба Виктор. До следующих встреч в следующих уроках.